Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня делаю видео-анонс, в котором расскажу о старте рейдов в Святилище Господства. Довольно-таки скоро мы начнем проходить этот рейд, но не полностью. Будем убивать ключевых боссов, так как у меня имеется скип, и чем быстрее мы будем делать ран, тем лучше. Не думаю, что кому-то захочется долго сидеть в старом рейде. Подропаем трансмог, подропаем маунта под названием по воде отмщения, ну и также другие сильные предметы, например... Душа Старого воина, довольно-таки сильный тринкет. Например, Граница Ночи, довольно-таки сильный кинжал. Ну и Лук Легендарный, за него еще и очи выдают, что довольно-таки интересно для охотников. А вот собственно и маунт. Такой вот дракондер. Если вы заинтересованы в его получении, рекомендую зайти в Дискорд. И в Дискорде расписано абсолютно все. В текстовом канале SG, требования, примерное начало рейдов и все такое прочее. Но... Все-таки в видео, я должен сказать, чуточку больше, чем написано в текстовом канале Ну, история этих всех совместных рейдов начинается еще с дополнения Battle for Azeroth В дополнении Battle for Azeroth были рейды в Бзда Там дропался маунт с Сильваны, с Джайны, под названием Ледяной Шквал Во время фарма этого маунта очень много людей посетило рейд Зрителей, незрителей, друзей Друзья друзей приходили в рейд, и, само собой, некоторые люди сделали всего лишь один поход за этим ледным шквалом, получили этого маунта, ну и более в рейд вообще никогда не приходили. ливнулись с дискорда, поудаляли меня с батлнета, написали всякую чушь на стриме, улетели в бан. В общем, довольно-таки плохо люди себя повели, ну некоторые из них уже, само собой, в рейд и не попадут потому что нынче они являются дезертирами. И зачем нам дезертиры нужны в рейде на Сильвану, правильно? Я не верю, что люди могут вообще иначе себя повести в этой ситуации. То, что с ледным шквалом они сделали один ран и более не приходили, а тут они нормально отходят нужное количество походов. Собственно, не секрет, то что после получения маунта вам все равно нужно будет немножко еще походить в рейд, чтобы помочь другим. Иначе, если... Все так люди будут ротироваться, ротироваться и ротироваться. То те люди условно, которые сделают ранов ну где-то 30, могут маунты и не получить. Но это просто до смешного дойдет. Реально но так и может произойти. В целом дезертиры в рейд не попадут. Табличка у меня имеется со времен бзды. Все батлтаги прописаны, все никнеймы прописаны, все никнеймы будут новые, прочеканы. В общем, никто из дезертиров в рейд не попадет. Далее. Старт рейдов в СГ я планирую, ну, примерно 16 или 17 апреля. Подумаю. Примерно числа 11 или 12 мы сделаем с вами собрание в Дискорде. Обсудим абсолютно все моменты. Я отвечу на абсолютно все интересующие вопросы, ну, а вы получите нужные ответы. Также, чем примечателен рейд? Светилище господства, там были гемы, но ну, гемы я просить ни с кого не буду, потому что кто-то, возможно, в тот момент не играл, и они, скорее всего, не отнуты. Ну и это не особо эффективно уже, потому что имеются сетовые кусочки. Сетовые кусочки, они, конечно, намного эффективнее, и, само собой, их стоит заиметь к старту рейдов, потому что это нереально повышает ДПС. Далее, что-то еще хотел сказать довольно-таки важное. С 13 апреля можно будет сета крафтить, так что с этим уже станет полегче. А время рейдов. Время рейдов, скорее всего, дневное, то есть, наверное, старт будет в 13 часов по московскому, в 14 часов по московскому, все-таки у меня плюс 4, и особо ночью сидеть в рейде, ну, мне не очень-то хочется. Также рейд, я надеюсь, будет проходиться быстро. Рейд довольно-таки легкий, если люди понимают позиционку, то есть, по факту, заучить ее не составит труда, демоджа много делать. Ну, как бы нужно, но и не нужно. Самое главное отыграть правильно, и Сильвана спокойно умрет, и отдаст нам своих маунтов. Реально, проблем с демеджем быть не должно. Кусочки, вторая Лего это очень сильно бустит по нанесению урона. Так что, как-то так. Само собой, больше информации в Дискордике. Ну а если остались вопросы, то вот дату собрания там ближайшего, которое произойдет в Дискорде, я проанонсирую еще дополнительно в Дискордике. Ну и комментарии на ютубчике, собственно, если есть вопросы, оставляйте комментарии на ютубчике. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!